Друзья, всем привет! Каждый из вас стоял перед выбором, какой квадроцикл ему купить, длинный или короткий. Это долго вас мучило, вы спрашивали друзей, знакомых. Давайте разберемся и поговорим об этом все-таки, какой именно вам подойдет. Погнали! На российском рынке на данный момент доступно две компании, которые имеют в своем арсенале длинную и короткую версию с мощным мотором. Давайте и на их примере рассмотрим. Первая это компания Одесс, которая имеет тысячную версию, патч Cross. И вторая компания K&M 1000 Outlander и короткий Outlander 1000 также. Длина обоих составляет 2 метра 46 сантиметров. А вот в коротких версиях Patch и Outlander есть разница. Outlander составляет 2 метра 18 сантиметров. А короткая версия Odessa Pachcross составляет 2 метра 30 сантиметров. Что получается Odessa на 12 сантиметров длиннее, чем Outlander Коротыш. И в то же время на 16 сантиметров короче, чем версия Outlander XMR 1000 и патч-кросс 1000 Mat Pro. Вот это поворот. Давайте разберемся на примере квадроцилки марки Odes, поскольку они более доступны к покупке на российском рынке. Так вот, если вы решили выбрать длинную версию, вы должны четко понимать, что вы собираетесь кататься в горной местности, где у вас часто такие крутые спуски и подъемы, где действительно необходима более длинная версия, поскольку она менее склонна к опрокидыванию. Если же вы катаетесь на равнине, и вы все время собираетесь возить за собой второго номера и не расставаться с ним, а не так, как вы считаете, по большому счету, что да, я вот когда-то посажу этого второго пассажира, то фактически этот квадроцикл не имеет смысла к покупке, поскольку он имеет не такие драйвовые характеристики в управлении, и в то же время он имеет свойство скакать и в то же время клевать носом на скоростных прохватах, где особенно вы периодически бываете подпрыгивать. Если все-таки вы решили катать один, и вы не собираетесь возить с собой второго номера, который, в принципе, очень сильно теряет в управляемости, то, конечно, стоит рассмотреть э, версию коротыша. Так вот, на примере вот этого я снял видео о том, где мы поставили ровное, четкое колесо в колесо, э, переднее, именно по переднему колесу, и сравнили на примере с квадроциклом BRP 1000 XMR, где вы можете посмотреть, насколько фактически э, Одеск-коротыш короче, чем длинная версия. Смотрите в это видео. Друзья, многие задаются вопросом, насколько Outlander и XMR... Тысячник длинный, и Одес-Коротыш э, длиннее или короче. Вот давайте теперь сравним. Мы поставили колеса вровень. Бампера практически один в один ровень И теперь мы с вами можем видеть, насколько скоротыш коротыш длиннее, о, короче, чем э, XMR Outlander. Буквально на какие-то там, наверное, 10-15 сантиметров максимум. Вот смотрите, насколько разница на камере это передается. Видно. Сидение, как вы можете завидывать практически один в один. То есть, если вот вы думаете брать коротыш или длинный, вот вам для примера и для сравнения. Ну, коротыш, конечно, тема даст вам прям вот кайфовый драйвовый прохват. Прям буквально на чуть-чуть. На чуть-чуть. Ну, вот здесь, говорю, на камере прям очень хорошо видно. Прям буквально вот на толщину, на половину толщины баллона. Здесь вел танк, там 30-е зила. И здесь, и здесь. Ну, как-то Так. Ну что, надеюсь, вам вот это обзорное видео в сравнении дало какое-то понимание, и вы, надеюсь, примите решение купить длинную или короткую версию, выбор все равно остается за вами. На примере моего близкого друга, который очень долго, мучительно выбирал длинную или короткую версию, одни друзья кричали «бери длинную», другие кричали «бери короткую». В итоге долгими раздумьями, поскольку он собирался кататься один и хотел получать удовольствие с дрововыми прохватами, с грязюкой и не таскать за собой вторую номера. Он принял решение купить версию каратыш. И, в принципе, он об этом даже не пожалел и получает удовольствие, катаясь прям по самой, называется, помидоры. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, я ответил на те глубокие вопросы, которые сидят в мозгу. Какую версию все-таки купить? Не ленитесь, поставьте лайки, нажимайте колокольчик. Еще будет очень много разных интересных обзоров, о которых я буду рассказывать. Всем спасибо за просмотр. Пока.